Если э, говорить по поводу привлечения инвестиций, то есть э, это тогда я понимаю то, что для многих э, тема такая на вырост. Э, просто когда вы погрузитесь в какую-то тему, то есть э, здесь у вас э, в течение этих двух дней вы увидели множество различных… Э, инструментов, в которые можно инвестировать. И в какой-то момент, когда вы начнете это делать, и у вас начнет получаться, когда вы досконально разберетесь в том или ином инструменте и увидите то, что вы можете масштабироваться и гораздо быстрее двигаться за счет активного инвестирования и за счет привлечения дополнительных денег в данный проект. Вот. Если говорить, есть такая система, Трех кругов мы начнем с нее, если ну, существуют, так скажем, разные стратегии инвестирования. Да? Там есть стратегия, дальше есть, есть проекты, ну, либо инвестиционные инструменты. И третье ⁇ это а, есть а, деньги. И каждый из этих а, сегментов делится на несколько частей. То есть а, стратегии бывают а, какого вида? Давайте так начнем. Да, по уровню риска они распределяются. То есть есть, так скажем, пассивные консервативные стратегии. Сюда что могут относиться? Пассивные, консервативные. Где вот прям шанс того, что вы потеряете деньги, он минимально низок. ОФЗ, например, да, еще что? Страховые продукты. Илья выступал. Окей. Дальше есть умеренные стратегии. Сюда что относится? Недвижимость. Да, это вот уже более такая… Да, здесь нужно больше действовать, больше предпринимать каких-то активных действий. Доходность выше, но и риски, они тоже начинают расти. И есть рискованная стратегия. Здесь что относится? Крипта. Еще что? Инвестиции в бизнес. Отлично. Отлично. Акции, да, если на краткосрочный период. Окей, okay. дальше. Проекты. Что я здесь подразумеваю, когда говорю под проекты? Это здесь идет следующее. То есть у вас должен быть настроен автоматический поиск. Вот вчера тоже Андрей говорил, что он по доходным сайтам открывает. И каждый день ему приходят сайты, соответствующие тем критериям, которые он для себя определил. То есть у вас должен быть настроен автоматический поиск по той теме, в которой вы развиваетесь, разбираетесь и можете понять, подходит этот проект или нет. Дальше это отбор тех проектов, которые прошли фильтр через автоматический поиск. И третий этап это проверка. Проверок может быть разное количество. Да? Есть базовая проверка, которую может делать абсолютно каждый из вас. Базовая проверка – это вы берете контактные данные человека, например, который привлекает деньги в свой проект. Это его фамилия, имя, отчество, телефон, e-mail. Ну вот Все данные, которые у вас есть. И что с ними делаем? Пишем в прокуратуру. Пишем в прокуратуру да, Хорошая идея. Еще варианты? Самое простое. Инвестиции с компьютера у нас сегодня были. Вот что можно делать, если у вас есть просто фью? Просто в Яндекс вбейте фамилию, имя, отчества и поисковик вам даст много чего интересного. Вы можете ради эксперимента свою фамилию, имя, отчество тоже вбить в Яндекс и посмотреть, что выдает по вам. Вот. Это базовая проверка, которую вы можете сделать, когда к вам приходит какой-либо проект просить инвестиции. Вот. И, соответственно, если мы берем деньги, то деньги у нас тоже существуют разных типов. Как мы можем инвестировать в проекты? Самое базовые. Свои. Свои деньги. Правильно. Как вас зовут? Яна, по-моему. Яна, давайте поаплодируем Яне за ее блестящий ответ. Свои. Какие есть плюсы и минусы инвестиций своих денег? Плюсы, давайте начнем с этого. Никому, никому, не, должен. никому не должен. Хорошо. Еще. Себе должен. Это плюс? Ладно, минусы какие есть? Остаешься без денег. Пока крутится. Угу. Еще какие варианты? Процент меньше. Процент? Ну, нет, не всегда. Стоимость денег высокая. Она вам ничего не стоит. Это же ваш капитал, который вы инвестируете. Смотря, ну, по-разному. Ну, то есть самый большой минус, как я считаю, инвестирование своих денег, они всегда ограничены. Они ограничены тем капиталом, который у вас есть. И, соответственно, то есть вы можете вложить свои деньги, но вы не дотянетесь до тех проектов, которые более крупные, более интересные, где может быть даже выше доходность и ниже риски. То есть это ну, один из основных минусов своих денег, то что они всегда ограничены. И дальше у нас приходят следующие варианты. Выступал с этой темой вчера Илья Галетов. Это какой вариант? Банки. Совершенно верно. Банки – это использование различных таких моделей, как получение просто кредитования, ипотечного кредитования, есть всякие лизинги и так далее. И есть еще один вариант – это чужие деньги. Чужие. Ну, банки это тоже чужие, но здесь я имею в виду больше частные такие инвестиции, когда вы можете, минуя, допустим, банков, привлечь деньги и начать работать с ними. Есть определенные нюансы, и мы сегодня как раз с вами поговорим, как правильно нужно упаковывать проект, проект что он должен содержать, и, соответственно, для того, чтобы вы смогли привлекать здесь деньги.